эти люди совершили так много преступлений, что их самый честный суд присяжных, самыми лучшими адвокатами, безусловно, осудят. Ну, потому что их, их преступления, они очевидны. А, никого не нужно вешать и никого не нужно расстреливать. Честная судебная система все исправит. Значит, а, что касается того, что все остались на своих местах.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 а материковый Китай, ужасная коррупция через дорогу перешли в Гонконг но нету никакой вот а, такой глубинной а, тяги китайцев а, коррупции в Гонконге или в Сингапуре ну, потому что руководство страны делает все по-другому и я или кто-то другой если будут делать все по-другому будут на самом деле реально управлять честно да? Это, это звучит пафосно хотя это простая вещь если будут управлять честно то вся страна заработает честно и аппарат весь да, ты говоришь, что...